Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Этот рецепт салата из капусты у меня просят все, кто его хоть раз попробовал. Думаю потому, что он воспринимается как единое целое, а не как несколько разных ингредиентов, соединенные все вместе. Отварное куриное филе я режу достаточно мелко, а иногда и просто разбираю на волокна. Морковь измельчаю мелкой и тонкой соломкой. Капусту режу тоже довольно мелко. В яйца добавляю соль, перец, смесь сухих трав и приправу кари. Здесь, конечно, можно пофантазировать и применить ваши любимые сочетания приправ и специй. Яйца взбиваю до однородной массы и жарю яичную лепешку с двух сторон до полной готовности. Сворачиваю лепешку в трубочку и нарезаю на мелкие полосочки. Этот салат можно заправить просто майонезом. Я же смешиваю сметану с горчицей, сдабриваю черным перцем и добавляю кислинку в виде лимонного сока. Собираю салат. Капусту и морковь тщательно перемешиваю и как следует присаливаю. Добавляю к ним мясо, яйца и немного тертого чеснока. Заправляю соусом. Все перемешиваю. При желании можно посыпать зеленью. Салат готов. Пробуйте, готовьте. Делитесь рецептом с друзьями и знакомыми. А я вам говорю. Бон аппетит и абьянто!